приветствую вас на своем канале сегодня я хочу показать вам как вязать детский рисунок для образца я набрала 29 петель количество петель должно делиться на 6 плюс 3 дополнительных для симметрии узора и плюс 2 кромочные я набрала 29 первый ряд вяжется таким образом 3 изнаночные 3 лицевые И до конца ряда таким образом раз, два, три, изнаночные, три лицевые, три, раз, два, три. Три изнаночные, три лицевые передавать нужно рисунок очень простой подходит для детских вещей 3 два три три изнаночных последние Кромочную провязываю как всегда изнаночной второй ряд: все лицевые петли, все независимо какая была предыдущая. Изнаночную, вот который предыдущая изнаночная. У вот нас смотрится у нас изнаночная ее нужно провязать лицевой снизу, таким вот образом, так. называется бабушкина петля. Весь ряд вяжется лицевыми до конца ряда. Третий ряд вяжется как первый. то есть первый ряд мы вязали 3 изнаночные 3 лицевые 3 изнаночные и 3 лицевые то есть опять мы за ней за переднюю стенку петельку провязываем снизу захватываем таким образом 1 2 3 3 изнаночных 3 лицевых 3 изнаночные 3 лицевые и так до конца ряда кромочную всегда провязываем изнаночной следующий ряд Вяжем все лицевые, то есть первый, второй ряд повторяется у нас. Вот что довязала я образец, вот что у меня получилось. Эта сторона, та, которая провязывалась полностью лицевой, вот, получается. Эта сторона, где вязала 3 изнаночные, 3 лицевые. То есть можно сделать и ту сторону, и другую сторону правой стороной без разницы. Вот такой вот рисунок получился. Сейчас покажу поближе. Вторую сторону вот. я думаю что любого цвета будет смотреться хорошо если вам мое видео было полезно ставьте лайк подписывайтесь на мой канал